Кошка Оратория Автор Югуяри Мэнго Справка Оратория Крупное музыкальное произведение для хора, солистов, певцов и оркестра Написанное на драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения Все события и герои вымышлены и любые совпадения с реальными личностями случайны Вау, как красиво! Да, так и есть, Няму. И я, единственные жители этой планеты. Да, таким образом. Мы можем навсегда остаться вместе. Навсегда. И навеки вечные. ночью и ложись спать ночью здесь всегда ночь я всегда одна все уходят но я не одинока потому что я не одна я видела сон сегодня вау чем он был. Мы наблюдали за метеоритным дождем. Мы с кем? Кто же еще глупый? И? Ты и кто? Я же сказала. Доброе утро? Ты ворочалась? Тебе приснился кошмар? Я. Я видела сон. В нем я осталась одна. Тебе приснилось, что ты осталась одна? Забавная няма. Была страшная война. Которые все погибли, ты тоже умер. Мне было так горько, что я потеряла рассудок. Вот почему я запомнила тебя. Я думала, что смогу так жить, но теперь. Воспоминания, которые я проигрываю в голове, начинают рассеиваться. И теперь я даже не могу остаться со своими иллюзиями. Сейчас я действительно одна. Почему? Почему я должна остаться одна? Ненавижу это. Ненавижу одиночество. Я так одинока. Йои-кун! спасибо, что помнила меня до самого конца. йои Даже сейчас ты помнишь многое обо мне. Спасибо. Йойгун, Стой! Я не хочу никогда забыть! Но ты должна. Не хочу! Почему я должна? Ты должна, потому что... Ветер горячий, солнце яркое. Утро настолько громадное. Я одна. Я просто одинока сейчас. Вот почему я мечтаю? Конец. Спасибо за просмотр. Роли озвучивали Юкея и Алиса при поддержке команды по озвучке манги без названия. И помните, на видео ушло 72 кружки чая. До новых встреч.